Я дам сидеть Это θα и szer เขrous и то будет и rattелив λے Слушай. Слушай. Редом лежать, не стоять. Ближе Не место Рядом. Рядом. Дай. Нет, нет, нет. Так, Дай. Я дам. Так, и сюда. Нет, я не отдам. Блин, вокруг. Вокруг. Флинт, вокруг. вокруг. вокруг. Ходи. Ходи. Ходи. Ходи. Блин, заходи. Заходи. Заходи. Заходи. Заходи. Стоп. Блин, сзадом. Блин, задом задам, задом стоп, Плин давай, задам, задом пошел, Задом блин, задом задам, стоп, стоп, стоп, стоп, Перевернись стоп, стоп, стоп, стоп, Хорошо, крутись. Крутись. Крутись. Крутись. Крутись. Иди ко мне. Рядом. Лента рядом. Рядом. Лежать. Перевернись. Хорошо. Перевернись. Хорошо. Иди сюда. Лежать. Перевернись. Хорошо. Перевернись. Хорошо. рядом. Линта, рядом. Хорошо. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Блин. Прыгай. Прыгай. Ну что ты творишь-то, блядь? Лен, прыгай. Прыгай. Хорошо. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Уходи. Уходи. Уходи, уходи, уходи, уходи. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Плит, уходи. Уходи, уходи, уходи. Давай, давай, да. Уходи. Уходи. Уходи. Ползи. Ползи. Ползи. Плинт, лежать. Ползи назад. Назад ползи, назад ползи, назад ползи. Сейчас а, а. все.